привет, это небольшой обзор о том, как можно заработать на магазине lamoda.ru У него есть партнерская программа, ссылочка под видео находится. Заходим на сайтик AdmitAd, заходим в каталог программ, от меню сверху. И тут более подробно будет сразу в каталоге по поводу магазина lamoda. Платят 15% от продаж, от оплаченного заказа и также раздают купоны. Если по купону человек что-то купит, то 5% перепадет от продаж. Получается, приводите посетителей на сайт Ламода и деньги от их покупок. Как бы вы получаете процент, по сути, от продаж. Более подробно, вот, чтобы почитать все условия. Там есть куча баннеров, вам будет даваться ссылки всякие на выбор всякие заманухи, вот и нажимайте подключиться к программе, либо можете сразу зарегистрироваться, нажав кнопку регистрация. Вот прикольная программа, прикольная это партнерская программа можно неплохо заработать вот если у вас есть какой-то свой блог можете размещать там ссылки обзоры товаров с магазина ламода люди, люди будут кликать покупать эти вещи и вы будете получать процент от продаж вот в принципе так она работает ссылочка на партнерскую программу находится под видео смотрите внимательно там все есть Будут вопросы, также под видео можете оставлять ваши комментарии, отвечу на любые вопросы. Все, всем спасибо.